четвертая часть решения задачи D16 мы ошиблись здесь вычисляю момент давайте снова вернемся к этой же задачке Итак, мы вычисляем момент красную линию давайте оставим для замечаний вот у нас тело 1 д, это длина L1 вот мы ввели вспомогательную ось к С взяли какой-то элемент декси, который имеет координату, соответственно, вот эту. кси. И у нас наша цель вот этот маленький элемент дель, дельта фи. Дельта фи ита. Вот суммируя все эти дельта фи для каждого элемента, мы получаем один... Э, общий вот этот... главную силу инерции. Главный вектор системы вот этих... Сил инерции каждого элемента. Это у нас, повторяю, да, и мы берем, значит, момент, сумму моментов относительно точки О, вот этих маленьких, что, сил d, φ, i. По теореме Варионьона они равны моменту суммы всех этих сил. А сумма всех этих сил как раз и равна чему? Она равна вот этому вектору, что Φ1. То есть вычисляем момент, повторяю мы вычисляем относительно этой точки О. Значит, момент равен, напоминаю, плюс-минус, что сила умножить на плечо. Значит, плюс, поскольку сила Φ, то есть я вычисляю сначала вот эту правую часть, момент силы F1, значит, плюс, потому что против часовой стрелки, момент силы F1, он у нас вычислен, а плечо это вот эта длина мы ее обозначили через h равняется далее теперь у нас сумма вот этих моментов я говорю но у нас сумма поскольку мы берем не конечный участок мы берем бесконечно маленький то есть элементарный участок значит сумма будет интегралом то есть интеграл от 0 до l и, значит, каждый, значит, чему будет равен Момент этой силы, опять со знаком плюс, то есть плюс момент силы, dφ, и умножить, ну, и уже не будем писать, умножить на плечо. Плечо будет вот эта величина, то есть ξ умножить на косинус альфа. То есть умножить на ξ на косинус альфа. Вот так будет правильно. dφ при этом мы уже писали, это, в принципе, dφ равняется dm умножить... А вот dφ мы вычисляли вот по этому правилу. dφ равен чему? Масса умножить на, ну точнее элемент массы dm умножить на омега квадрат умножить на радиус. А вот радиус мы вычисляли в принципе правильно. Он равен чему? Вот поскольку вращение омега происходит вокруг оси z, то он равен вот этой величине. То есть L2 плюс... Вот этот отрезок. А этот отрезок, я напоминаю, если это кси, то этот отрезок кси умножить на синус альфа. То есть, L2 плюс кси синус альфа. L2 плюс кси синус альфа. Вот теперь, еще вспоминая вот эту величину, что dm я выразил как dси умножить на гамма, а гамма это m1 делить на l1. То есть, мы получаем, что d си m1 делить на L1 омега квадрат L2 плюс пси синус альфа. И вот теперь, если мы подставим это все дело, φ1 у нас, напоминаю, было равно, где оно вычислялось, Фи1 М1 омега квадрат L2 плюс L1 синус альфа. Вставляем сюда. То есть m1 омега квадрат l2 плюс l1 пополам синус альфа умножить на h, вот это. Здесь равняется интеграл dφ, это вот эта у нас величина, то есть dx, это интеграл по перемену, предела от 0 до l1. Давайте от 0 до l1. Здесь у нас что будет? m1 l1 омега квадрат l2 плюс кси синус альфа умножить на xi косинус альфа. И вот теперь, если мы распишем, то есть m1 омега квадрат l2 плюс l1 пополам синус альфа h равняется, выносим за знак интеграла Постоянный множитель. Остается, что от 0 до L1. Здесь что остается? Вот эта скобка. Плюс кси синус альфа косинус альфа. Умножить вот это кси еще было. Кси d кси. Сокращаем, сокращаем. Здесь у нас что получается? Длина скобка умножить на длину, квадрат длина. А здесь у нас что получается? L кси до длина на длину на длину это куб. Делить на длину это квадрат, квадрат равен квадрату. Ну вот теперь мы единицы измерения правильные записали. Теперь вычисляем. Вот эти. Левую часть оставим пока также. L2 плюс L1 пополам синус альфа умножить на h. Равняется интеграл от 0 до. L1, L2, косинус альфа, кси, д плюс... То есть это я разбил интеграл от суммы, равен сумме интегралов от 0 до L1. Здесь у нас что? Кси квадрат, синус альфа, косинус альфа, д кси. И это у нас равняется, соответственно... L2 косинус альфа, постоянный множитель выходит. Здесь синус альфа, косинус альфа выходит. И здесь получается L2 плюс L1 пополам. Синус альфа, h равняется L2 косинус альфа. Здесь интеграл от кси до кси, это что будет? Кси квадрат пополам от 0 до L1. А здесь синус альфа, косинус альфа вышло. И остается кси куб. На 3, извиняюсь. 2 третьих, кстати. Ух ты, я уже. 2 третьих кси натрий. что? От 0 до L1. О, если мы теперь подставим, это что? Давайте. Ну, строго говоря, я всегда, когда пишу вот такие однотипные выражения, чтобы не писать вот такие множители, просто обозначаю. Например, вот эту скобку я бы написал вот так. К1 умножить на h. Иногда могут всю часть обозначить или с отдельной слагаемой. Здесь что L2 косинус альфа, но здесь уже не будем сокращать. Сейчас будем расписывать. Это будет что L1 квадрат пополам, плюс синус альфа косинус альфа. Здесь что соответственно 2L1 куб на 3. Ну вот теперь. А, тысячу извинений. Вот я опять зевнул, хорошо зевнул. Вот это L1 здесь у меня было. Давайте я его выставлю вот на общий множитель. Вот здесь вот L1, вот здесь вот L1, и вот здесь вот L1. Его же и сокращу в квадрат. И получается, что H у меня равняется что? Ох У меня уже компьютер дрожит. H равняется, значит, вот это числитель, то есть L1, L2 пополам косинус альфа, плюс здесь у нас что, 2L1 квадрат на 3 синус альфа косинус альфа, делить на вот этот K1 у меня, L2 плюс L1 пополам, синус альфа. Проверяем размерность. Это квадрат-квадрат делить на метр. Это будет метр. Ну вот теперь все правильно. И мы, в принципе, готовы определить положение H. Формула-то, в общем-то, вот она. Но ну, мы можем и... Что мы можем сделать? Ну, например, я бы разделил обе части на l1 l2 но толку особого то и не будет тогда здесь будет единица на l1 но можно вот разве что ну, разные варианты есть упрощение этой записи ну, для дальнейшего использования вот в таком виде то есть если мы хотим получить в общем виде ответ ну или конечно же то есть ну например один из вариантов вот я явно вижу можно l1 l2 здесь вынести за скобку наверху. Здесь, соответственно, останется косинус альфа пола Плюс, а здесь, соответственно, останется что? L1 делить на L2 2 третьих. Синус альфа, косинус альфа. Кстати говоря, косинус альфа тоже можно было бы вынести. Это я уже не сообразил. Ну давайте, ладно, косинус альфа тоже вынесем. Здесь будет 1 вторая. Здесь, соответственно, будет просто синус альфа. Ну и точно так же здесь можно, например, вынести, соответственно, L2 за скобку. Останется 1 плюс что? L1 делить на 2L2 синус альфа. Или 1 вторая, уж раз, чтобы соблюдать схожесть с этой записью. Вот L2 и L2 мы можем сократить. И получить вот такое выражение для, для нас. Более удобная, возможно, для вычислений. То есть, L1 косинус альфа умножить на... Вот здесь такая, числитель, вот такое выражение. 2 третьих L1, L2 синус альфа. А здесь, соответственно, 1 плюс 1 вторая L1, L2 на синус альфа. Ну, или, конечно, удобнее уже просто подставить. Соответственно, чему это будет у нас равняться? Где у нас данные: l1 0,3, l2 0,2, 0,3 То есть 0,3 на косинус 30, 6,6. Это будет 1/2 плюс что? 2/3 0,3 на 0,2 умножить на 1 вторую. Это будет 1 плюс 1 вторая. 0,3 на 0,2 умножить на 1 вторую. Это будет равняться, соответственно. Ну, давайте здесь вот у нас удачность села. Все. 1 вторая плюс 1 вторая это все 1. Это у нас будет уже не так хорошо. 3. Это сокращаем. 3 восьмых. 1 плюс 3 восьмых это будет 11 восьмых. То есть 0,3 умножить на 0,866. 1 делить на... Значит это сколько у нас было? 3 восьмых и 1. 11 восьмых умножить на 8 11 Ну и соответственно вычисление покажет, что это у нас сколько? 0,3 умножить на 0,866 умножить на 8 делить на 11, равняется 0,189. То есть, приблизительно 0,189 метров. Теперь, для проверки, сразу скажу, мы можем проверить, во-первых, длину L2. L2 у нас L1, то есть, это L1, 0,3 метра. То есть, вполне попадает в саму длину. Это уже хорошо. Ну, а дальше что? Естественно, рассуждение, оно действительно должно попасть во вторую половину. Дело в том, что центробежные силы инерции какими являются? Вот для этого стержня. Они являются, значит, здесь они самые маленькие. Здесь чем дальше, тем больше радиус вращения. И, соответственно, эти силы увеличиваются. Поэтому суммарно, то есть, это вот такая пюра то есть, должен быть ниже половины. И там действительно 0.15, 0.86, то есть, действительно похоже на, похоже на правду, что это такая у нас вот величина, кстати говоря, это мы H вычислили, даже не по не по длине стержня положения, а по высоте. Это h0,189. Ну вот мы можем сравнить это значение с тем, что у нас получили авторы. И как они получили. Фи1, FI1, φ2. Фи1 H вот это наше многострадальное, да, где я ошибся. справился. Ну вот, все абсолютно идентично. Вот это положение φ1. 16,4 косинус альфа. Почему не вычисляют, я не знаю, честно скажу. Но давайте мы вычислим за них 16,4 умножить на 0,866. 16,4 умножить на 0 866 равняется 14,224. 14, Что это там вычислено? Откуда после интегрирования равняется... Давайте проверим формулу саму. L1, L2. Косинус альфа. L1, косинус альфа. У нас есть такое же? Есть. Вот L1, косинус альфа у нас вообще общий множитель, но так оно и есть. А что здесь у нас пошло? Давайте для сравнения. А, не попадаем. Ну ладно. L1, косинус альфа. L2. Л2, L1, синус альфа. Так, на двойку, если мы вытащим 2. То есть это вот сюда выведено. Да нет вроде формула правильная В чем тогда проблема и я не понимаю откуда честно не понимаю такой высоты и не должно было быть Может, я неправильно переписал данные нет 0 3 метра ну скорее всего здесь какая-то у нас опечатка непонятно зачем кстати говоря косинус альфа от синуса альфа избавились от косинуса альфа нет в общем, я думаю, это вполне правильный ответ. Ошибки, видите, мы и сами нашли по ходу дела, связанные с размерностью. Ответ, формула там идентична. Там стоит вот только 2L2, выход L2 вынесли сюда. Ну, я говорю, вот, почему так происходит, я затрудняюсь сказать. Если вы обратите, найдете какую-нибудь ошибку, пожалуйста. Вы можете это отметить в комментариях. Но давайте продолжим решение в следующем фрагменте.